Чем полезное украшение титана? Титан это элемент Сатурна, и считается, что люди Титаны это люди огромного размера. Именно поэтому для того, чтобы у человека был физическая сила, физический рост, чтобы он рос вверх, необходимо носить на себе что-либо титановое. Лучше всего отдавать детям. То есть, чтобы дети в момент своего роста, взросления имели красивый рост, крепкие кости большие там объемы какие-нибудь, а в случае, если вы полный человек и э, хотите похудеть, то носить украшения из титана не нужно.